Привет, студенты! Смотришь Универньюз. Специально для тебя самые свежие новости студенчества с собой. Сегодня я, Диана Шилова. Сегодня ты увидишь. О грядущих событиях состоялось первое в этом году заседание ректората Казанского федерального университета. Каковы социальные проблемы здравоохранения, рассказали на международной конференции «Экономика в меняющемся мире». Даешь инновации в образовании, учителя Казани предлагают новые идеи. 24 апреля состоялось очередное заседание ректората Казанского федерального университета под председательством ректора Ильшата Гафурова. Подробности смотри далее. После длительного перерыва во встречах такого формата повестка дня получилась достаточно обширной. Напомним, что заседание 24 апреля стало первым в 2017 году. Традиционно ректорат разобрал вопросы, требующие практического решения. От подготовки к началу приемной кампании будущего учебного года до организационных моментов проведения года Лобачевского. Обсуждению стратегии проведения этого масштабного проекта был посвящен отдельный вопрос. К главному событию года Лобачевского вручению одноименных медалей премии отнеслись с особой серьезностью, ведь оно должно прогреметь в научных кругах. Акцентировали внимание даже на создании собственных медалей, к его разработке подключаются геральдисты. Значит, есть предложение, давайте мы вот, выбор человека, которому будет вручаться, поставим на фокус, а медаль, все-таки это медаль, не в да? И вы четко давайте мы разделим, какой форме, там, какие буквы писать, как медаль делать. Давайте мы один стандарт сделаем с одним переплетом. Напишем, что это посвящено 225-летию Николая Ивановича Лобачевского. Может быть, было бы правильно, если бы мы объявили открытый конкурс на это дело. Здесь же был поднят вопрос по созданию музея наук, включающего музеи Николая Ивановича Лобачевского и музея физики. структура музея физики по, по принципу включает в себя три больших раздела. История физики древнего и среднего века, история физики эпохи херенасанцию, физика 18-19 века и физика в 20 веках. В качестве наполнения базы для этого музея будут использоваться экспонаты, которые находятся в музее Казанского университета, в частности в музее Украина Лизаводского, будут вот, сделаны модели в некоторых экспонатов. Здесь фотографии, о вы Комплекс будет расположен в так называемом ректорском домике на территории исторического ансамбля главного корпуса КФУ и совместит в себе просветительской, аудиторной и музейной функции. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Ленарда Влитяров, Универньюс. Редакция «Универ ТВ» приняла участие во всероссийском медиафоруме Университет в Москве и заняла второе место. А мы продолжаем. Как часто вы посещаете городские поликлиники или больше предпочитаете частные больницы? С чем связан этот выбор? Все ли вас устраивает? О социальных проблемах здравоохранения поговорили на первой международной конференции в рамках форума «Экономика в меняющемся мире». Подробности далее.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 Современный мир разбился на два полюса – общепринятые традиции и новшества. Реально ли их совместить – смотри далее. Реализацию инновационных технологий в изучении гуманитарных предметов, а в частности истории и общества знания, обсудили на Республиканской научно-практической конференции в стенах Казанского университета 25 апреля. Мероприятие объединило силы учителей, преподавателей, начинающих молодых педагогов и представителей Института развития образования Республики Татарстан. Историческое образование всегда было приоритетным в отечественном образовании. И последние десятилетия очень много изменений. Изменения происходят и вот в эти годы. Представители Института развития образования Республики Татарстан выразили искреннюю благодарность за возможность проведения данной конференции на площадке Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Выбор именно на этот институт пал, конечно же, не случайно. Ведь именно здесь будущие учителя по истории и обществознанию получают ценную базу знаний с первого по четвертый курс. Хотя с университетом сотрудничаем, с университетом сотрудничаем, с учеными университета сотрудничаем, мы их приглашали на творческие встречи. Во время проведения конференции участники обозначили и обсудили необходимость взаимосвязи инноваций и традиций в развитии педагогики. Но, как показывает практика, сбалансировать инновацию и классическую педагогику отнюдь нелегко. То, что современный век, 21 век, дети все в компьютерах, в интернете, в соцсетях, да, это непосредственно мешает очень сильно образованию. Дети до утра сидят в онлайн-играх. Играют постоянно. Все-таки я считаю, что они используют компьютер и интернет не по, своей прямой, не по своему прямому значению. Несмотря на сложности, инновации характерны не только в педагогике, но и в любой профессиональной деятельности. Учитывая этот факт, для участников конференции инновация в педагогике стала актуальным предметом изучения, анализа и обсуждения. Ведь инновации не возникают сами по себе, а являются результатом научных поисков передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Аделия Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. О инновациях в иностранного языка говорили в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. На конференции выступили эксперты со всей России и из-за рубежа. Все подробности смотри далее. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского Федерального состоялась конференция инноваций в преподавании иностранного языка. Это уже традиционная седьмая конференция, которая ежегодно проводится весной. Она собирает учителей как начальной, средней школы, так и преподавателей высших учебных учреждений со всей Республики Татарстан. В этом году на конференции выступит 16 экспертов из-за рубежа и со всей России. Мы привезли специалистов в области академического письма. Они говорят о том, как нужно правильно писать на английском языке для академических целей, как нужно правильно оформлять свои научные исследования. Они проводят мастер-классы и они оставляют свои материалы. В роли спикера выступила и профессор Елена Соловова, которая занимается созданием и разработкой ЕГЭ и ОГЭ. Она поделилась со слушателем своим опытом. И отдельным блоком у нас выступают специалисты Соединенных Штатов Америки, которых мы приглашаем в рамках сотрудничества с Офисом английского языка американского посольства. В конференции приняли участие более 300 делегатов. Анна Глазунова, Леонард Авлетьяров, Универньюз. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. До новых встреч!